Здравствуйте, я сейчас хочу вам показать семенные коробочки у трех орхидей и немножко их сравнить. Вот у меня есть на трех орхидеях выросли семенные коробочки. Вот. Все они разные. Эти две у одной орхидеи. Белая с розовой лубой. С такой очень красивая орхидея огромная, вот и другие две, вот эти две семенные коробочки получены от опыления перекрестного друг на дружку, вот но видите какие разные, какие они разные и по форме, даже по размеру немножко разные вот, от чего это зависит. Наверное, от сорта орхидеи. Посмотрим, что вырастет. Вот это, эти семенные коробочки ему уже около, ну, где-то месяца 4, наверное. Вот тоже. Зреют семенные коробочки. Даже 7 месяцев, 8 бывает посмотрим сейчас я хочу поговорить о том мешают ли семенные коробочки цветению орхидеи вот давайте посмотрим на эту вот семенная орхидея семенная коробочка и вот цветоносик орхидеи вы видите что здесь выросла одна веточка и вот ниже растет еще вторая. Вот а на этом вот с этими семенными коробочками, здесь прямо на этом цветоносе вот вот веточки две, вот еще. и уже после появли, опыления появился вот один цветонос на орхидеи и второй растет. Так что не бойтесь опылять орхидеи, если вы хотите попробовать посеять их. Это не помешает дальнейшему цветению ваших питомцев. До свидания. Удачи вам в выращивании орхидеи.